Ветер с моря дол! Ветер с моря дул! Нагонял беду! Нагонял, беду! Приехали! Приехали. Добрый день, капитан Добрынин! Приведите документы, пожалуйста! Что вы сказали? Капитан Добрынин, придавите документы, пожалуйста! Так, это что, хомяк, что ли говорить? Так, давай, хомяка выключаем. давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Да просыпайся быстрей. Артём, давай быстрей, проверка, на улицу беги, блядь.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 Офигеть! Откуда ты его знал-то? Я тебе говорю, мы с Батей ехали точно так, же. я видел, у меня нету Вот, я теряю минут 15-20 <связано, связано> <связано, связано> Блин, чувак, мы пробку не... делаем! Давай, может, припаркуемся? <связано> Нет, смотри, смотри, что он делает! <связано> Мне кажется, ему просто не было потанцевать негде Охренеть! Просто охренеть! Я глазам своим не верю! Очень крутой. <смех> Вих, иди потанцуй с ним. А, а, а. Нет, короче, что? <смех> иди потанцуй. Это вообще нереальное что-то. Давай, ладно, поехали, чувак. Поедет, давай. СМЕХ <laughs> <laughs> <laughs>